Лстивый язык – это змеиный язык, полом ядовитого яда. И когда люди льстят своим змеиным языком, они кусают и жалят, и впускают свой яд в несчастных людей, которые потом погибают от этого яда. И таких людей сегодня немало со змеиными языками, которые льстят своим языком народу Божьему, чтобы погубить их, как тогда змей ужалил Адама и Еву в этом саду, он перельстил их, чтобы они согрешили. Точно так же и сегодняшние проповедники, они льстят своим языком, своим змеиным языком и жалят несчастных людей. Так мне на днях попалось одно обращение одного темнокожего проповедника с Украины, я не буду называть его имени, чтобы не делать ему рекламу, его еще называют апостолом, чем эти люди подчеркивают свою глупость, называя этого человека апостолом, который жалит их как змей, и этот змей он своим льстивым языком приглашал на какую-то свою конференцию на годовщину своей церкви, льстивым языком. Он льстил и говорил как он всех любит и все те, которых он обидел и все те, которые там ушли из его харизматической секты, он говорит что он их всех любит и что он просит у всех прощения и что он подарит всем подарочки когда они придут к нему, это змей, который кусает вас этим ядом, он жалит этим ядовитым языком. И есть многие проповедники, которые точно так же делают, они жалят своим ядом, своим змеиным языком, они льстят, чтобы губить несчастные души. Покайтесь сегодня, покайтесь и не льстите своим языком, иначе вы попадете на суд и вы будете осуждены. На вечные муки в ад. Да благословит вас Господь Иисус. Пока.